то есть есть инфляция навыков инфляция профессий потому что технологии множатся, и зачастую профессия начинает процентов на 80 состоять из фишек из того что постоянно меняется нет концентрации на главном а вот, скажем, крестьянин, который научился выращивать тупок, там картошку, пшеницу, у него есть два поля, он их периодически меняет, он всю жизнь может этим заниматься. И профессия вряд ли обесценится сильно даже за счет механизации. И вот здесь, может, длинное предисловие, но у меня возникла именно параллель с инвестиционной деятельностью, что инвесторское мышление, тот росток, который ты засадил в себя, который ты засаживаешь в других людей, он не обесценивается со временем, скорее наоборот. Ну да. Опять же, на регате был, там выступал Гил Петрсил, то есть мне понравилась сама параллель. Он задает вопрос. Ребята, он говорит, вы знаете, сколько прорастает бамбуковая семечка? Там варианты 30 дней, 60 дней. Ну, максимум было, по-моему, что-то 90 дней. И вот он говорит, бамбуковая семечка, скорее всего, какого-то определенного вида бамбука а, прорастает пять лет. Подтверждение данному я не получил. Возможно, это какая-то мулька, да, но мне сам подход понравился. То есть, говорит, человек, который сегодня сажает семя, знает, что оно у него прорастет только через пять лет. Он за ним ухаживает, он его поливает, он его мульсирует. А, то есть он он прилагает усилия для того, чтобы оно выросло. Но когда он пробивается и начинает расти, оно начинает расти по 50 сантиметров в сутки. То есть вырастает достаточно быстро, да, вырастает результат. Поэтому это вопрос вот тоже неких таких семян, про семя говорили, кармический менеджмент, там тоже про семена говорят. А, да, много параллелей и здесь я просто понимаю, что сажают правильные семена. Я знаю, что человек, который придерживается этой стратегии, он никогда не потеряет деньги, угу. мало того. Это испытано на мне, это испытано на клиентах, это испытано в рамках образовательных вещей, да, и соответственно можно просто элементарно попробовать, то есть у меня стоимость теста, она относительно недорого стоит, потому что э, мой учитель в свое время говорил, что если ты хочешь быть успешным, ты должен, беря 1 рубль, давать ценности на 10 рублей. Я, соответственно сейчас стараюсь как бы и упаковывать таким образом свои собственные продукты, что если будет заложена эта концепция то в этом случае ты получаешь просто машину по печатанию денег когда ты вот делаешь именно подобного рода а, предложение для клиента. я дал какие-то вещи вот бесплатно которые могут слушать я даю вещи там на мастер-классах до да, стоят стоит там от 700 до 3000 рублей есть тренинги да есть закрытый клуб инвесторов то есть Прям движуху хочу, то есть чтобы люди действительно менялись, потому что смена убеждений это не только какие-то системы и какие-то действия, это еще очень круто окружение, да, то есть окружение, которое тебя меняет. И вот здесь вот именно концепция есть заключается в желать правильное окружение. Шикарная концепция. А кто-то уже успел поменяться в твоих клубах так, чтобы это было заметно? Если результат, которым ты сам гордишься, которым было бы приятно, знаешь, вспомнить, поделиться? Что касается клуба инвесторов, мы сейчас только запустили с 1, августа, э -э, с 1 августа 2018 года, и здесь получается, что для первых участников там, ну, достаточно вкусная цена идет – это раз, два, э -э, цена, я понимаю, что в любом случае будет расти минимум в два раза. Но вот первые люди, которые заходят – это вот все знания, какие есть, я буду стараться отдать. Это менторы, которые у меня являются менторами, да. я, я их тоже буду для, с людьми делиться. Это совместное занятие спортом, да, это мои программы питания, мои программы тренировок, то есть человек может полностью присоединиться, то есть, по сути, попытаться там один год пожить моей жизни, да. У вот. меня это тоже как бы отзывается, у меня это отзывается, и это как раз те маленькие шаги, которые можно делать прямо сегодня, прямо сейчас. Для людей, которые хотят, чтобы вот их немножко подпиновали, да. Когда ну, я там привел пример с золотой жилы, когда я сказал, деньги лежат там. Вот хочешь, чтобы я рядом с тобой. Ты смотрел, как я, я это делаю, да, то есть наш участок был рядом. Смотри, как я это делаю, как я это добываю, делай то же самое. Очень здорово. Мне очень нравится сама идея. Попытаться сделать так, чтобы люди могли пожить аналогом твоей жизни, да еще наблюдая тебя на довольно близком расстоянии. И если я правильно понимаю, то первый шаг в этом направлении это все-таки твой бесплатный курс «Как сохранить и приумножить деньги в трудные времена». Ну да, это, это некий элемент моего отдавания. Да? То есть постараться людям объяснить, почему трудные времена, то есть почему жили хорошо и вдруг стали жить плохо. Потому что многие даже понимания, почему такое произошло нет. И опять же вопрос, это временно <смех> или это как-то какой-то продолжительный характер может носить. И что сделать прямо сейчас? Потому что действительно много запросов, да, и, и здесь а, как, как семена, да, то есть я сажаю, я делюсь знаниями, которыми я обладаю с людьми, которыми этими знаниями не обладают и которые могут их применить. Соответственно, я понимаю, что в любом случае начнет, найдется другой человек. В моей жизни до да, который будет обладать теми знаниями которые мне необходимы но я ими сейчас не обладаю то есть это некий такой спрос но мы опять с некую метафизику начинаем заходить Да, речь не про это речь про то что действительно было искреннее желание поделиться своими мыслями да то есть почему времена то трудные возникают и и что что что было бы здорово делать в это время.